Мне на все вот я на все клала. Мам, как название! Чувство современности. она звучит, а у меня истерика. Давай посмотрим, я сказала, может комедию какую-нибудь. Всем привет, я Лера Яскевич и хотелось бы начать с того, что как-то очень давно, когда я еще жила в Багушевске, на моем канале я думала, это будет рубрикой, но это так ею и не стало. Но тем не менее. Она была и она называлась «Я вам посоветую», в которой я рассказывала про книги, фильмы и музыку. И вот как раз-таки недавно я записала разговорное видео, в котором рассказывала об альбоме, который очень скоро уже выйдет. Ссылка, если что, на то видео будет в описании. И я у вас спросила... В том видео какое видео вы бы хотели увидеть в следующем. и это было видео о том что мне нравилось из фильмов книг и музыки и собственно поэтому я его для вас сейчас и записываю записываю на самом деле второй раз потому что первый что-то пошло не так все пошло не так но об этом не будем сразу хочу сказать что я очень плохо выражаю свои мысли в категории по крайней мере фильмов потому что мне сложно рассказать что-то, не рассказывая сюжета, а этого я делать не хочу, поэтому я вообще постараюсь не затягивать это видео. Я выбрала три фильма, три книги и три альбома музыкальных. Поэтому, если тебе интересно, оставайся со мной, и я расскажу, что мне нравилось в ближайшем прошлом. Ну или в дальнем прошлом. Как пойдет. И начать я хочу с музыки, и первый альбом, о котором я расскажу, это альбом «Билли Айлиш» который, как я вроде бы помню, называется «Don't smile at me». Да, он так и называется, и как только я узнала о Билли Айлиш, я не помню... А, это была песня «I don't wanna be you anymore». И ее мне скинул один мой знакомый хороший. Я безумно влюбилась в эту исполнительницу, потому что мне нравилось все, от ее тембра до песен, до стилистики в музыке. В общем, абсолютно все мне в ней нравится, и действительно видно, что над ней работает... Огромная и хорошая команда, хороший продакшн, потому что каждый ее клип — это просто что-то, нечто действительно очень красивое. И я думаю, большинство из вас ее знают, но если не знают, обязательно послушайте. Также у нее очень скоро выйдет альбом, который будет называться «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». А название этого альбома — это как раз-таки одна из э, строчек в песне Берри A Friend», которая безумно крутая. When we where do we go? Yes. Следующий альбом, который мне безумно понравился, это альбом группы Сиа Фрид, я не знаю, как правильно называется, я знаю, что вы знаете, скорее всего, если это так, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, вообще ни в чем себе не отказывайте в комментариях, это все для вас. Был как-то у нас корпоратив Сани мы делали для ее компании, и я, конечно, там немножечко потусила, и на следующий день ехала в Бугушевск поезде, у меня болела голова, и я решила включить этот альбом, который, кстати, называется Tell Me It's Real, и я его слушала, он безумно мне втек в уши, чтобы вы понимали, это такое, я даже не знаю, Индия это не Индия, честно, очень плохо в этом разбираюсь, очень много акустических песен, и они очень... Как-то внятно произносят слова, что ты, ну вот я так своим минимальным знанием английского языка могу понять, о чем поется в этой песне, и более того, я прекрасно чувствую, о чем они поют. А это для меня, конечно же, важнее. Так что, если вам понравилось, обязательно зайдите и скачайте этот альбом, где вы можете, потому что он того стоит. Там все песни. Нереально крутые, и мне кажется, там вообще ничего лишнего нет. Следующий музыкальный альбом, который, я думаю, уже все заслушали, потому что его пик произошел после выхода фильма «Богемская рапсодия». И, собственно, это альбом песен Queen из фильма «Богемская рапсодия». И я, конечно же, сразу после фильма вдохновленная скачала все песни. И, конечно же, у меня даже есть книга. Спасибо Диме Ерумзевичу, который подарил мне ее на Новый год. Это действительно легендарная группа с легендарными песнями, в которой вложено очень много усилий и правды, я бы так даже сказала. И да советую послушать. Я рассказала о трех своих альбомах, теперь переходим в фильмы, и первый фильм, который я вам посоветую, я не буду говорить много, я скажу, что это фильм «Зеленая книга», он сейчас номинирован на «Оскар», его можно посмотреть уже онлайн, и также он до сих пор идет в кинотеатрах в Минске, не знаю где, как, там в Москве, в Украине, вообще без понятия, вот, но в Минске он до сих пор идет, если есть возможность, сходи или посмотри дома, потому что вроде бы уже есть нормальное качество, Фильм, э, знаете, я сначала не хотела его смотреть, но меня не сказала, давай посмотрим. Я сказала, может, комедию какую-нибудь. Она такая, не давай клево его на Оскар номинировали. Я такая, да, ну блин, мне будет плохо после этого фильма, я знаю. А я просто посмотрев трейлер, я чувствую, что фильм, знаете, он будет не пустой, и он будет не такой для расслабленного просмотра. И вот поэтому... Я прям чувствовала, но фильм с хорошим финалом, поэтому я вам советую его посмотреть. Там дружба, там расизм, там музыка, и и это все, что вам нужно знать. Просто зайдите, посмотрите, если вы этого еще не сделали. И следующий фильм, который я хочу вам посоветовать, называется «Величайший шоумен». Его я посмотрела сразу же, как он появился в кинотеатре. Действительно... Я просто не могу передать тех эмоций, которые я испытывала в кинотеатре. И не знаю, поймете ли вы меня, но когда прозвучала первая песня, A Million Dreams for the World We're Gonna Make, у меня просто потекли слезы. Во-первых, это мюзикл. Во-вторых, там просто все идеально. Я говорю про подбор актеров, про музыку, про текста, которые там были написаны, про шоу, которое получилось в итоге вообще. Каждая песня в фильме звучит просто... Она звучит... А у меня истерика, и я в кинотеатре просто весь фильм плакала. Но там ничего плохого не происходит, персонажи сталкиваются с трудностями, персонажи сталкиваются с моментами, в которых требуется от них принятие какого-то действительно сложного решения, и все будет хорошо. Посмотрите этот фильм, он действительно прекрасен. Этот фильм как раз-таки вот в категории тех, от которых я плачу. И, возможно, я запишу такое видеофильм от которых я плачу, потому что... Не все меня заставляет рыдать, но частенько такое бывает. Mm -hmm. И последний фильм, о котором я хочу вам рассказать, он называется «Простая просьба». Там снимается Блейк Лавли, если вы когда-нибудь смотрели сериал «Сплетница», вы поймете, о ком я говорю. Ну и еще там девчонка, не помню, постоянно забываю, как ее зовут, тоже очень известная, она снималась в фильмах «Где поют». Вот. В общем, очень интересный сюжет, загадочный, это триллер, ты э, только, наверное, на половине фильма, когда фильм... В общем, ты понимаешь все только тогда, когда фильм этого хочет, и круто, что во время просмотра ты можешь строить свои догадки, свои теории, и в конце концов казаться правым или неправым, и такой думать, вот черт, вот это да да. <с> советую посмотреть, прикольно, но он, наверное, подходит, хотя я не знаю, кому он больше подходит, просто советую посмотреть, посмотрите. Настал момент с книгами. Книги — это вообще сложная для меня тема, я редко достаточно читаю, но... Если литература действительно очень мне интересна, то я просто ее, наверное, ну, короче, очень быстро читаю. И первая книга, которую я вам хочу посоветовать, называется «Тонкое искусство пофигизма». Я очень давно в Твиттере попросила как-то, типа, посоветовать мне что-нибудь почитать. У меня такое бывает прям очень хочется. Нужно что-то, чтобы мозг продолжал функционировать или что-то себе представлять. Тогда был не один из тех моментов, и мне моя подруга Слава посоветовала книгу «Тонкое Искусство пофигизма и я такая «А, какое название чувство современности!» такое вот она меня научит будет интересно и да я не ошиблась но эта книга она не учит тебя пофигистично относиться просто ко всему на свете таких я людей кстати не очень-то понимаю которые знают: мне на все вот я на все клал вот так вот все нет она учит тому что если в твоей жизни Случаются какие-то трудности, не стоит страдать, не стоит ныть. Ты просто должен понимать, что каждая трудность тебе дается для того, чтобы ты стал лучше. И в этой книге достаточно современный язык, в смысле достаточно, он очень даже современный, ее легко читать, и если вы сейчас находитесь в каком-то таком положении, ну вот вы чувствуете, что вот только искусство пофигизма, это то, что вам нужно сейчас прочитать, то обязательно это сделать. И сразу же перейдем к следующей книге, которая называется Подсознание может все. Кеха, вроде бы, автор. Очень плохо я вот, ну вот, как артистов, как песни, так и так и все, с именами этим вообще проблемы. Если вы такой же тупень, как и я, дайте знать. Джон Кеха, вроде бы. Подсознание может все. Эта книга, вот я себе лично говорю постоянно, что я должна ее прочитывать раз в полгода, потому что. Там абсолютно простым языком написано про то, что я знаю с самого детства, про то, что я несу в себе на протяжении своей жизни большую ее часть. Это то, что мысли материальны. Я об этом говорила уже когда-то, и буду продолжать говорить всем своим друзьям. И Хотите верьте, хотите нет, те методики, которые написаны в книгах о осуществлении ваших планов, мечт, они работают, и они работают на мне всю мою жизнь. Наверное, поэтому я сейчас сижу тут в Минске перед камерой и рассказываю вам об этом. И я надеюсь, что если вы сейчас находитесь в трудном положении, когда вы думаете, что у вас нет цели в жизни, когда вы не можете найти себя, думаете, что все очень плохо, просто почитайте ее и научитесь, поверить тому, что пишет автор, и научитесь как-то использовать эту книгу в своей жизни. Потому что если вы начнете это делать, вы начнете видеть результат. Я вам обещаю. И, возможно, кто-то скажет, блин, ты просто веришь в это, и это у тебя происходит, это плацебо. Да называйте как хотите, это работает. Я верю в хорошее, со мной происходит хорошее. Я пользуюсь какими-то э, советами из этой книги, и у меня получается достигать своих целей в реальной жизни. Это хорошо, и я уверена, что это работает на всех, кто будет действительно верить в прочитанное и будет использовать прочитанное на своей шишкуре, скажем так. И последняя книга, последняя по счету, но не по ценности. Это книга, которую мне подарил Дима, она называется «Все тайны Фредди Меркури и легендарные группы». Очень легко читается, очень интересно. Я прочитала за воскресенье большую часть. И я вместо закладки использую салфетку, чтобы высмаркет. <с> На самом деле, это сутка. А, почему не прочитала полностью? Потому что времени не было. В последнее время я хожу в спортзал и качаю мышцы, а не мозг. На самом деле, чуть ты я постоянно сбиваюсь со своих мыслей. У меня 100 миллионов потоков идет вообще со всего. Книга крутая, после богемской рапсодии, конечно же, я начала интересоваться этой группой, и спасибо огромное Диме, что подарил мне эту книгу на Новый год, потому что вокруг Куин создано миллион всяких теорий, догадок, вымыслов, невымыслов, и уже фиг поймешь, что из них правда, и эта книга многие стереотипы рушит, но ко всему прочитанному все равно вот такому нужно относиться критично и понимать, что... Везде могут приврать, мы уже не узнаем, что за душой было у этих артистов. Я, я просто представляю себя на их месте и Нет, на самом деле, к сожалению, мы действительно не узнаем, в чем была тайна Фредди Меркури, как, что происходило на самом деле, потому что люди могут говорить все, что угодно. Но эта книга мне открывает глаза на многие вещи, которые я могла подцепить где-то в интернете, и она... Кто опровергает их, кто подтверждает. Очень много тут написано про создание песни, про звукозаписывающие студии, которые они меняли. В общем, если вам также интересна группа Queen, или вы там фанатеете безумно по ней, то советую к прочтению. И на этом у меня сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и мне было полезно, я бы так сказала, даже снять его, потому что... Я хочу научиться вам рассказывать о вещах, которые меня действительно волнуют и вдохновляют, и я хочу делиться ими с вами так, чтобы вам хотелось их тоже как-то посмотреть, послушать, почитать. И я понимаю, что сейчас я, ну вообще пока что не очень-то рассказчик, но я хочу продолжать тренироваться, мне кажется, это все приходит с опытом, и да вообще... Почему бы не делиться хорошими вещами, да. Поэтому, если вам понравилось это видео, дайте знать в комментариях. У меня есть еще идея насчет того, чтобы записать видео исключительно насчет фильмов, а именно мои мелодрамы, фавориты среди мелодрам, потому что мы вчера с Аней весь день смотрели мелодрамы, комедии американские, и мы достаточно спокойно и уютно провели вечер, не хватало только камины где-нибудь. Да, и он был... В принципе, не нужен. Спасибо, что остаетесь со мной, спасибо, что посмотрели это видео. Пишите ваши комментарии насчет всего, что я просила, что вы думаете вообще об этом. И до новых встреч. Пока. Мечтайте о великом.